Как построить многотысячную и многомиллионную структуру благодаря системе? Идея и суть системы. Ни для кого не секрет, что сегодня миллионы людей по всему миру хотят создать успешный бизнес, используя сетевой и партнерский маркетинг. Но около 95% — теряют попусту свое время и деньги, так и не развив большую, постоянно растущую партнерскую сеть. Наш опыт и опыт наших клиентов раскроют вам суть тех 5% по-настоящему успешных предпринимателей. Все, что нужно понять, так это то, что у этих 5% успешных людей есть комплексная система, которая обеспечивает успех им и их команде. Для примера возьмем кубик Рубика. В нем есть более 44 квинтиллиона вариаций, как можно его сложить неверно, и всего одна схема, как собрать его правильно. Успешные бизнесмены нашли эту правильную лазейку и помогают своей команде пройти по ней и добиться процветания. Этот принцип называется дуплицирование. По нашему опыту, обучив 10 человек пользоваться системой правильно, можно легко в первый год построить сеть из 10 тысяч, 100 тысяч партнеров и более по всему миру. Главное – помочь им обучить их 10 человек. Но об этом уже побеспокоится правильно настроенная система. Один из наших клиентов применил данную схему к компании с физическим товаром и сделал вместе со своей командой оборот более 6 миллионов долларов за первый год. Выстроив сеть дистрибьюторов из более 10 тысяч человек по всему миру всего за 12 месяцев, абсолютно с нуля, используя силу интернета, теперь эти схемы и знания доступны вам. Секрет построения больших многотысячных и многомиллионных структур лежит в правильной системе, и вот как это выглядит схематически. Система должна четко выполнять следующие функции. Первое. Подключать партнеров на автопилоте. Второе. Обучать партнеров на автопилоте. Третье. Мотивировать партнеров на автопилоте. Четвертое. Управлять партнерами на автопилоте. Пятое помогать партнерам находить и подключать себе партнеров на автопилоте. В системе есть две основные стороны, которые дополняют друг друга. Одна из них – техническая, и другая – человеческий фактор. Обе эти стороны нужно выстроить по определенным правилам и законам. Итак, техническая сторона должна выполнять следующие действия. Первое. Предоставить каждому вашему партнеру страницу в интернете, которая выполняет роль привлечения потенциальных клиентов, где посетитель может ознакомиться с идеей вашего проекта и получить самую сочную информацию. Второе. Автоматически подписать человека на рассылку вашей системы с полезной информацией для него, которая поднимет уровень доверия и вызовет интерес к вам и вашему бизнесу. Третье. Познакомить человека с расширенной презентацией вашего бизнеса. Таким образом, партнер уже есть в вашей базе данных и вы всегда можете написать ему письмо и поддерживать отношения. Четвертое. Предоставить доступ в личный кабинет, где человек детальнее знакомится с бизнесом и принимает положительные решения об участии в вашем проекте и команде. Пятое. Предоставить возможность людям обучаться и приходить на интернет-конференции. Таким образом, ваша команда строится и развивается по всему миру практически полностью на автомате. Вот так техническая сторона помогает быстро и эффективно строить сеть. Техническая сторона выполняет задачи привлечения партнеров, их автоматический учет и регистрацию, а также техническую сторону обучения и дуплицирования. Фатальные ошибки бизнесменов и живая история успеха наших клиентов. Здравствуйте, дорогой друг! Сегодня мы узнаем о фатальных ошибках большинства бизнесменов, пытающихся преуспеть в партнерском и сетевом маркетинге. Давайте пошагово рассмотрим, почему 95% людей терпят поражение в сетевом и партнерском бизнесе. Мы решили выделить три основные ошибки, которые приводят к краху планы многих лидеров. Первая ошибка – отсутствие системы в бизнесе. Мало кто использует комплексную систему. В основном люди получают ссылку от компании или маркетинговые материалы и пытаются привлечь партнеров. Но даже если у них это выходит, их люди не могут повторить успех спонсора, и далее первой линии сеть не расширяется. Другими словами, партнер научился некоторым действиям, но не настроил пошаговую систему, чтобы его люди умели профессионально продвигать бизнес. После этого его партнеры рассказывают 10-20 людям о проекте или продукте и в большинстве случаев никто к нему не подключается. Это вводит человека в сомнения, и на этом, как правило, ведение бизнеса новичком заканчивается. Нужна четкая пошаговая система обучения и пошаговая система действий. Люди ошибаются, система работает. Вторая ошибка – однобокость ведения бизнеса. В основном лидеры продвигают бизнес или в интернете, или вне его. Очень важно делать продвижение гармонично и в двух направлениях. И обучать этому всю команду. Тогда те миллионы людей, которые хотят построить бизнес через интернет, будут присоединяться к вам. Но и те, кто привык работать вне интернета, также будут вместе с вами. Успех возможен благодаря балансу. Другими словами, 50% продвижения бизнеса в интернет и 50% вне его. Третья ошибка. Расфокусировка. Сегодня мы часто можем видеть, как лидеры пытаются одновременно строить бизнес сразу в двух, трех и более компаниях. Как правило, это приводит к потере доверия со стороны их команды. Репутацию, наработанную годами, можно очень быстро потерять за считанные дни, а восстанавливать ее придется достаточно долго. Давайте на примере одного из наших клиентов рассмотрим. Как развивается бизнес, если не наступать на грабли 95% предпринимателей? Продукт компании физический. Есть возможность строить сеть, как в интернете, так и вне его. Стоимость входа от 200 до 750 долларов со старта. Сперва наши клиенты наладили систему в своем бизнесе, чтобы каждый партнер мог получить все самые лучшие инструменты и обучиться благодаря им развивать сеть. Они работали как в интернете, так и вне его, сфокусировав внимание только на одном проекте. За шесть месяцев структура насчитывала более 6700 оплаченных партнеров в их основном бизнесе. Их команду признали самой быстро растущей по всему миру в данной сфере. Их бизнес развивался более чем в 30 странах из сотнях городов по всему земному шару. Собственная страница с их контактными данными – Бэк-офис, где они могли бесплатно пройти обучение от людей, уже достигших успеха, и повторить их достижения. Готовую систему регистрации в компании под пригласившего спонсора. Инструкцию по тому, как быстро начать использование системы. Формула успеха. Станьте владельцами собственной маркетинговой системы. Настройте ее под свой проект и помогите людям продвигать через вашу маркетинговую систему их и ваш бизнес. Тогда успех вам гарантирован! Дупликация или как выйти с нулем партнеров к минимум 10 тысячам и более уже в первый год. Сегодня мы узнаем о том, что такое дупликация и как создать структуру из более чем 10 тысяч партнеров уже в первый год. Давайте сперва определим, что такое дупликация и почему про нее так много говорят лидеры. Дупликация – это качественная передача опыта. Для примера, вы научились за 5 дней легко подключать 5 партнеров в свой бизнес, используя простую систему. И вы решили передать этот метод другим своим партнерам, и у них получились такие же результаты за те же сроки, после чего они смогли передать знания системно своим партнерам, и они также смогли достичь успехов. Значит, ваш метод дуплицирования работает отлично. Многие это понимают в теории, но на практике ничего не выходит. Давайте рассмотрим, как делают 95% предпринимателей, не достигающих успеха. К примеру, человек получил ссылку от компании или проекта, какие-то продукты, возможно, даже их партнерский сайт и личный кабинет в интернете. После чего он думает, как же мне все это дело продвигать, и начинает изобретать колесо. Шаг за шагом наступает на разные грабли, способы, которые не работают, либо требуют затрат массы времени или денег. Через 6 месяцев ему, например, удалось подключить 5 партнеров с помощью того, что он создал сайт, запустил на него рекламу. Но, как оказалось, люди начали задавать вопросы. Что теперь нам делать и как продвигать проект? А чему может научить наш руководитель команды? Только тому, что он сам умеет строить сайт и подключать партнеров. Но, во-первых, Мало кто захочет учиться программированию и созданию сайтов. Во-вторых, это очень длительный процесс, и большую команду быстро так не построишь. Заказать сайт тоже не все смогут себе позволить. Да и надо знать, что четко заказывать, какой функционал сайта, наполнение контентом и так далее. Как проверять качество своей дупликации. А. Если вы уедете на полгода из своего бизнеса, будет ли структура расти ежемесячно на 20-100%. Б. Тот способ, которым я привлекаю, обучаю и мотивирую партнеров, дуплицируем для 95% людей. И смогут ли они это легко повторить? Есть ли у вас 2-3 уровня лидеров, которые досконально знают и умеют развивать систему, как и вы? Если есть хоть одно «нет», вам необходимо подкорректировать свою систему и стремиться к положительному решению этих трех вопросов. Опыт наших клиентов показал, что абсолютно реально сделать команду в любом бизнесе, с любым маркетингом, используя принцип дуплицирования. Итак, давайте пошагово рассмотрим, как выйти на 20-100% ежемесячного прироста структуры и отличный уровень дупликации, чтобы уже в первый год построить многотысячную команду, которая будет развиваться по всему миру и на автопилоте. Первое. Необходим шаблонный сайт, который будет выдаваться каждому партнеру. Для дальнейшего использования и подключения людей независимо от того, обладает он техническими навыками или нет. Второе. Профессиональный личный кабинет с возможностью размещения обучения, доступного через интернет по всему миру, каждому партнеру структуры и возможность получать все обновления в едином информационном поле 24 часа в сутки 365 дней в году. Третье. Постоянно проводимые презентации проекта и обучающие тренинги. Плюс их записи для всей команды, как в интернет, так и вне его. 5 законов успеха сетевого и партнерского бизнеса. Сегодня мы узнаем о пяти законах, следуя которым строится успешный партнерский и сетевой бизнес. Первый. Спонсируйте самого себя. Бизнес не будет развиваться от количества ваших знаний. До тех пор, пока вы не построите эффективную систему дубликации, вам нужно быть самым активным партнером. Все, что будете делать вы, будет делать ваша команда. Эффективность дупликации очень просто измерять. Ежемесячно ваша команда должна минимум увеличиваться на 20-100% по объему. Отступите раньше, все, что вы построили, размоется, как песчаный замок на берегу океана. Второй. Сортировка. В этом бизнесе нет неподходящих людей. Есть просто категории клиентов. Вам необходимо сканировать людей и сортировать их по категориям. Иначе можно месяцами мотивировать человека, которому бизнес и самосовершенствование на данном этапе просто не нужны. Четко определите категории ваших партнеров. К примеру, пользователи продукта, владельцы малого бизнеса и крупные игроки. Третий – любовь. Эту ошибку совершает 95% людей, которые занимаются построением бизнеса. Они приходят в бизнес, чтобы просто делать деньги. Каждый, кто строит бизнес на этом фундаменте, либо ничего не зарабатывает, либо очень быстро теряет то, что успел урвать. Полюбите себя и свой бизнес. Тех людей, с которыми вы созидаете. Пусть ваша идея будет состоять в том, чтобы помочь другим расти, служить людям. Делитесь, и вы получите! Ваш собеседник всегда чувствует, хотите ли вы просто поиметь с него деньги или вы искренне заинтересованы в вашем совместном развитии. 4 Бренд. В большинстве случаев люди приходят в бизнес именно на человека, а не на продукт или маркетинг. Развивайте свой бренд. Несите как можно большему количеству людей пользу, не ожидая вознаграждения. Будьте лидером не на словах, а на делах, и люди будут к вам тянуться. Владение маркетинговой системой максимально увеличивает ваш бренд, так как вы помогаете тысячам людей строить и развивать их бизнес. Пятый. Самосовершенствование. Обучайтесь и занимайтесь не только в сфере бизнеса. По логике вещей, благодаря этому бизнес должен расти, но эффект будет противоположен. Занимайтесь и развивайтесь в других сферах. Для примера возьмем спорт и увлечение музыкой или живописью. Вашему организму начхать на деньги и бизнес – но вот отличная тренировка тела и подпитка творчеством ему нужна как воздух. Вы легко можете провести эксперимент и обнаружите, что около 50% всех очень успешных бизнесменов занимаются спортом и творческими занятиями. Сегодня мы узнаем о важности бренда и о том, как его прокачать. Мы попросим вас вспомнить, как вы подключились к своему проекту что сыграло решающую роль в принятии решения заниматься бизнесом в вашей компании. Наш опыт показывает, что люди приходят в бизнес в большинстве случаев именно на человека, а не на продукт или маркетинг. Это зачастую бывает так. Вы услышали о сильном лидере, который получает отличный доход, путешествует по всему миру и об успехах его команды, и у вас появилось желание присоединиться. Здесь важно отметить, что есть ваш личный бренд и есть командный бренд, это две составляющие для построения глобальной и успешной партнерской сети по всему миру. Ваш бренд привлекает одно количество партнеров, а бренд команды усиливает это в тысячи раз. Мало кто знает и умеет применять эти знания. Но мы с радостью вам передадим основные стратегии и фишки по развитию бренда. Первое. Станьте владельцем маркетинговой системы. Представьте, что вы владеете системой, которая дает новичкам на шаблонные сайты, четкое пошаговое обучение и другие полезные инструменты по развитию их бизнеса. Теперь представьте, что в системе тысячи человек, которые развивают теперь их бизнес через вашу и их систему. Это мощнейший рычаг, с помощью которого ваш бренд и бренд вашей команды будет развиваться. Это самый эффективный способ развить свой бренд в самые короткие сроки, с минимальными затратами времени и денег. Второе. Проводите лично презентации и тренинги. Для развития собственного бренда важно как можно чаще выступать перед публикой. Это можно делать в интернете через конференц-комнаты и вне интернета. К тем, кто делится информацией и знаниями, люди относятся с особым уважением и признанием. Третье. Делитесь новостями, фотографиями и важными для развития материалами, которые действительно будут полезны людям. 4. Стиль жизни. Для мощной раскрутки бренда важно понять, что люди идут за тем, кто живет успешной жизнью. Люди идут за стилем жизни. Сделайте фото и видеоотчеты в ваших личных и командных поездах. Это очень вдохновляет и мотивирует потенциальных и существующих партнеров. Многие, увидев, что вы путешествуете или покупаете дорогостоящие вещи, воспринимают это как самый неоспоримый факт вашего успеха и, конечно же, хотят присоединиться к тому, кто уже успешен и может им в этом помочь. Желаем вам грандиозного процветания!